Один зритель на днях высказал мнение по поводу людей, которые на улице ходят в масках. Он сказал, что, знаете, это в принципе даже хорошо. Почему? Потому что по количеству подобного рода созданий можно очень четко определить процент глупых покорных рабов в обществе. Знаете, я с ним согласен абсолютно полностью. Я сам на днях как-то шел, на переходе стоит человек, вокруг никого, он идет по улице и людей в принципе нет, но нет, он идет на лице одетая, тряпка непонятная совершенно И он с полной уверенностью, что она дает ему какую-то защиту Совершенно даже не разобравшись в сути вопроса, и для чего это надо, и как этим нужно пользоваться И что такое проблема, от которой он пытается спрятаться Я смотрю на таких людей и невольно задаюсь вопросом вот Интересно, ты спишь тоже в этой тряпке? Моешься в этой тряпке? В туалет ходишь в этой тряпке? Но когда ты ее вообще снимаешь, хоть когда-то, как ты следишь за тем, чтобы какая-то зараза не проникла к тебе в легочные пути, там, я не, знаю, дыхательные, не, не попала на слизистую, чтобы в последующем ослабить тебя и положить на больничную койку. Вот люди, к сожалению, да, они такие. И это для меня лишний раз напоминание о том, что сама фраза, само слово «общество» — это обман. Потому что общество, сами посудите, это группа людей, которая отстаивает общие интересы. Но что мы видим вокруг, что мы видим прямо сейчас, буквально на наших глазах? Ужесточающиеся законы, ограничения прав, свобод, любых гражданских, конституционных. Что в итоге делают люди? Да ничего они не делают. Они молча сидят и сопят в тряпочку. Почему? Потому что общество не существует. Есть толпа, есть стадо. И основные признаки у этой толпы, у этого стада, это покорность, это, это подчинение. Вот и все. Это совершенно рабские признаки, которые не имеют никакого отношения к обществу. Общество это нечто идейное, это нечто сплоченное, это нечто объединенное общими какими-то лозунгами, призывами. Это не общество, вы же понимаете. Это просто стадо, в котором каждый баран, каждая овца, они... В первую очередь думают о сохранности только себя самого, то есть своей жопы и своих каких-то интересов. И в принципе-то и свои интересы они не отстаивают, потому что они настолько безграмотные, что они не знают о своих правах, о своих возможностях, о том, что у них есть. И то, что им принадлежит, и то, что у них в данный момент пытаются отобрать. Они никак на это не реагируют, кроме как, ну, в лучшем случае, в самом лучшем случае, в ограниченном кругу каких-нибудь таких же бездельников, слабаков, посидеть на кухне и обсудить это. Бла-бла-бла, смотрите, как плохо, ой-ой-ой, и все, на этом все заканчивается. Я ни к чему не призываю, потому что это бессмысленно. Даже если бы это было, имело хоть какой-то смысл, не нужны были бы мои призывы и мои какие-то там злословия на эти темы. Почему? Потому что... Еще раз повторюсь, общество это группа людей, которая сплоченная едиными какими-то лозунгами, едиными целями, едиными стремлениями, ценностями, моральными высотами какими-то и прочим-прочим-прочим. Это достаточно серьезная организация, если можно так выразиться, которая четко понимает, что она есть и в чем ее сила. Но у нас этого нет, поэтому если бы это было, то они не нуждались бы в каких-то сторонних призывах мотивационных моментах, они четко понимали бы, что им делать, и как им жить. Сейчас же я наблюдаю покорность, рабство, и вот действительно пришло, наверное, время задать вопрос, а как так случилось, что вы снова окунулись в рабство и даже не заметили этого? В каком этапе вашей жизни это произошло? Когда наступил тот момент, может быть, это с рождения? Ну, я предполагаю, что да, система... Ну, знаете, все-таки, наверное, требуется время для того, чтобы уничтожить в человеке все какие-то задатки, которые заложены природой, генетической наследственностью и многим другим. То есть убить в человеке личность. На это да, на это нужно время. Это ясли, детский сад, школа, институт, армия. И пошло и поехало. То есть это такой планомерный, длительный процесс, в котором участвуют все, власти, религия, там, многие другие. Как мне один... Зритель злостный комментарий написал, по поводу религии тоже, и сказал, что я манипулятор. Я улыбнулся. Почему? Потому что именно они и являются манипуляторами. То есть, сектанты, вот эти, типа верующие, все, что они делают, это манипулируют умами других людей. Если это можно назвать умами. Им выгодно это, они существуют за счет этого. Это же очевидные вещи, и, и, и, атеизм, и атеист в частности, который не привязан какой-то конкретной конфессии, к которому, в принципе, он живет, ну, просто живет своей жизнью, пытается там свои какие-то цели реализовать их в жизни. Ему-то с чего бы вдруг манипулировать другими людьми? У него своя жизнь, у него свои цели. Но когда ты получаешь какую-то конкретную финансовую выгоду, имеешь алчные потребности, алчные интересы, алчные цели. И тут ты, да, понимая ложь своих поступков, а обманность своих действий, ты и манипулируешь людьми. Вот. Не зря я их всех называю уже лицемерами, но действительно это настолько, знаешь, настолько, короче, бессовестное. Я тоже бессовестный, но я хотя бы не стесняюсь признавать подобного рода факт. В общем, то, что я наблюдаю вокруг, покорность в действиях людей, их совершенную безучастность, разобщенность, очень важный момент. Это есть признаки рабства. И они процветают. И опять же, деградации. Недаром я говорил, что 95% идет, Конечно же, их больше. Их больше, чем 95%. М -м -м, люди совершенно не интересуются какого-то рода моментами. Они, они просто... Съедают, проглатывают информацию, не пережевывая. И пофигу, что эта информация лживая, они начинают воспринимать ее как правду, как истину. И отталкиваться исключительно от этого. Не проверяя, не интересуясь. Это опять же касается того, что в людях нет инициативы. Мы с вами этот вопрос уже обсуждали. Нет честности, нет саморазвития. Есть самообван, есть убеждение, есть псевдовера, есть... Что угодно, но нет как раз вот тех положительных качеств, и да, их планомерно власть, все остальные уничтожают в человеке, разрушая в каждом личность. Сгоняя всех в толпы, сгоняя всех в стада. Ладно, такой немного мрачный получился ролик, но суть, я думаю, вы как всегда поняли. Признаки рабства, отсутствие возможностей, отсутствие общности, разобщенности, если так говорить, и многое другое. Сумбурно, согласен, но все же, надеюсь, хоть каплю полезно Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии.